Ну что, вот и закончилась сегодняшняя пробежка. Она показалась достаточно легкой, хотя говорят, что бежали мы нормально. Видимо, сказывается то, что э, регулярно тренируешься, и это придает тебе силы, выносливости, дыхание. Сегодня протестировал новую маечку, но, как и обещал, в тест будет отдельный. И про кроссовки, и про шорты, и про футболки. И нас ждал еще один сюрприз. Нам выдали вот такие... Сквизи Дрингель Вместо воды Очень прикольная штука Практически заразная, пьешь и хочется еще Будем считать, что там наркотик для бега Ждите следующих репортажей Репортажей вот. Вот наши ребята молодые Как всегда в строю Лидеры в белых майках И остальная молодежь Спортсмены До следующих забегов.